Всем привет, друзья и друзья, пользователи, гости моего канала. С вами заново я Серег Кролик, шел домой, уже вечер 7 часов, шел домой, блин, смотрю, утка наша плавает там, жизнь радуется, метров так за 100 от дома, короче, словил, принес домой, не об этом дело, дорогие друзья, дуй, молодец, но снесла уже 5 яиц, поэтому попытаемся или попробуем, чтобы она все-таки что-нибудь нам принесла. Не для еды, а для того, чтобы было все-таки красиво во дворе Дальше, сегодня у нас приобретение вот такое вот в хозяйстве. Колючка, как Юля сказала, или банный или что там, венник, Да. да. Колючее растение, вечно зеленые, Плоды кисленькие, цветы желтенькие а Название не помню, ну, по приколу, 15 рублей Хэнс, с ними, с грошами этими. Также появилась у нас такая вот черешня Должна была быть желтая Хотел желтую купить, но желтых не было, была как бы розовая да, с красным бочком В этом и того у нас появилась. Ну, киса моя, ну, гадю, гадю, гадю. слышала, появилось у нас две черешни, две груши, пять яблок, три гибридных сливки, персик, абрикос, шесть кустов цветущих, один фундук и один дерево подобное. Что дерево подобное? Цветок? Ну, Деревоподобный. Ну. кустик? Дерево? Цветущий. Так, также у нас появились покупатели на наших оставшихся цыплят. Завтра должны забрать, сегодня им было 7 дней. Ну, попросили, продаю по 3,5 рубля. То есть им 7, завтра 8 дней. 3,5 рубля. Напишите, дорога ли дешево и не обкрадываю себя или же и обманываю другого человека. Цыплята разные, домашние инкубаторская и сегодня сейчас будем закладывать мы с вами э, яйца куриные породы какой ой там их много э, э, ой короче пород много но основная масса я хочу получить именно галашейку э, махнатые хохлатые галашейки там но, ой там какие-то еще яйца там с могилёва города из чавского района из города Чаус жимка ездил как вы знаете э... Жинка ездила Сидит, в этом в за там не, не знаю что ты туда ездила? по делам по делам короче ездил по делам я заставил предвалачей шесть шесть десятков визит ну подумаешь, ж двое детей шесть десятков визит все нормально ну и нормально маршрутка в топс все идем к лычатников Та жажинка, же ну, яйца же это легко притащить с двумя детьми на руках, плюс покупки. Она проволокла 15 кустов, или сколько тут, 16 кустов малины. Ремонтантной. Ну, знаете, ну, волокла молчит пока, слава богу. Вот такой у нас бассейн в курятнике. <мышляет> эм, супер. А вот парадокс, что в этом, Утятники, они поменялись. То есть, куры сюда, а здесь сухо. Она на утки любят грязь, поэтому сюда. Так, идем посмотрим. Что там она нанесла, что я не вру. А то может врун появился. Вот вот такие яйца. Крупные такие. Было бы у нас, честно, 6. Но жимка одно съела. Я не знала, я не знала, ни разу не видела, какие утиные яйца. Попробовала. Ну да, минус одно яйцо. Ну, загон, как вы видите, ничего не доделан. Сеточку нужно обрезать. Корректировать. Дорожку заливать дальше. Но у нас было 4 дня полноценный дождь. Так что пока ничего мы не делали, только еще одну покупочку у нас приобрели Юль, поворачивайся а, У нас таких две бочки уже было Одна такая бочка пустая стоит 30 белорусских рублей Но нам тут Чел, который подгоняет эту бочку, подгнал кое-что, что там лежит еще внутри Стоимость его, ну Юлька говорит, не показывай, не показывай, так, а не надо, не надо Стоимость внутри содержимого Больше, чем бочка ну, да? сколько? Ну, я посчитал примерно, если один пакетик рубль, хотя в магазине рубль 60 да а, Тут 100 килограммов было как... Ну, ну, да, она была полная Ну, то есть, это тысяча полторы, может, даже больше Вы никогда в жизни не догадаетесь, что находится Ну, вот, кстати, полтора тысячи белорусских рублей в этой... Вот. Что же там может быть? Что там может быть? Юльку, наверное, закатали Ну, вот такого образ уже снял Юлька, ходи, показывай. Это Юлькин, нет, это, это Юлькин геморрой, потому что это mm. Юлька сейчас страдает этим. Да, не очень-то. Было бочечка у нас полненькая. Это детское питание, друзья. Детское питание, вот оно такое. Честно, срок годности прошел, 90 грамм оно. Mm -hmm. И пока Чего? Целая бочка, друзья. Очень хорошая бомбалина. Бомбалина, да, Вкусная. но на свободности уже Не, сошла, не, то. не кормим, Для кушания не, кормим не то. Кормим поросяток и даем куркам. Да. А, я не говорю, что тут это супер-пупер, просто человек предложил и мы вот сейчас это пользуемся. Да. Ну если вот представьте целая бочка и один такой пакетик у нас в Беларуси стоит больше полтора рубля, ну в каких магазинов. Да, а да, здесь да. их будет наверное тысяча пакетиков, может даже, даже больше. больше. Поэтому мы идем в немножко, да, им их угу. ну, неудобно, что, знаете, вот каждую открыть, надо открыть, да, да, да. Сколько тут выдави, да? там, там же а, грамулька, ну. Но... <свист> Больше ничего нету. Ну, хорошо, что у нас кочегарка да, и мы топимся дровами. Поэтому вот эту всю фигню палим. Э, можно ну, палить. Угу. Кушай. В голову совет объедешь, дуринда. Все, пойдемте включаться. Ну вот тут, друзья, находимся мы в включатнике. Немножко, как вы видите, даем сверху мы сено. Сено домашнее. Так, она вот так сделаем. Так, продали мы своих баранчиков. Осталось только их два. Вот один и остался второй. Один человечек у меня спрашивал, как определить в раннем возрасте девочка или мальчик. Ну, понимаете, девочка это всегда минус. Ну, не бывает, у девочек плюс, да? Поэтому, вот, например... Кто понимает меня, тот и понимает. Ну, я же должен быть корректно это все говорить. Не должен там. Эм. Но здесь это девочка. Сто Я уже показываю. Вот она. То есть прорезь сделана вот так. Все. Минус. минус. Ничего оттуда не вылазит. Никаких трубочек и все остальное. Как только будет какая-то маленькая трубочка вылазить. Берем вторую, проверяем. Это девочка вот, была, да? Тоже та девочка угу. была. Да. Вот. А здесь мальчик. И здесь... Опа, и трубочка вылазит, все, она вылазит, трубочка, они родились 10 числа, 10 числа уже уши, например, вот они, у этого еще более-менее стоят, это девочка, это мальчик, между прочим, мне сказали, что барашка в черных не так часто попадаются, Эксклюзия. ну да, ушки да уже такие, да. ну серых уже мне забрали, 4 штучки, есть. не сказать, что у меня была высокая цена, но ну, люди забрали довольно, пока, слава богу, как мама. и она сокровит. Так, рыжика одного тоже забрали, осталось у нас два рыжика, два рыжика. Ну и там по мелочи по ребятишкам брали. Так, так комбикорм нужно ехать покупать заново, потому что остатки остаются. но по кроликам больше больше нету. Вот он вот так, вот так. Но вот так он любит почему-то тогда да, делает. Потому это слышу запах. Все у нас девчата случились. Идем. Нужно, что нам еще сделать? Нужно сегодня полистогонить свинок. Сейчас будет крыку. Оставайтесь с нами, друзья. Так, друзья, вот этих мы свинок уже проглистогонили, грубо говоря. То есть, здесь свиньи и кабачка. А вот этих... Мы их покупали 19 числа, им было сколько? Месяц, 30 дней. То есть этого 19 числа им было 60 дней. Их нужно было уже вакцинировать. Ну, сегодня у нас какого? 20 или 21 числа. Ну подумаешь про поздно пару дней. Главное мне сейчас их поймать. И здесь сталю инверлектин 0,5 кубика, Один кубик на 15. Ой. 1 да, на... а, кубик на 35 килограммов Получается 0,5 кубика на 15 килограммов Я считаю, что здесь килограмм 12 Будет немножко больше дозы Но от этого они не умрут А тока быстрее это все у нее а, выскочит Если что то там имеется У кого колок? Ага, не помнишь? Что я помню? Наверное, помнишь? та, которая спряталась. <звы> Немножко пошумели вам тут. У меня кто-то спрашивал, как их колоть? Вы видели? Да. Ничего сложного нет. Ничего. Ну, Немножко поплакали, немножко кричат, ну что делать не... Зато им же потом хорошо Так, мы грубо говоря уже здесь управились Все же во дворе, ничего не нужно делать Поэтому идем куда? Идем в дом, закладывать Брудер, ой, закладывать инкубатор И посмотрим Какие у нас цыплята, которым всем дней Вперед Друзья, так как мы уже закладывали в этом инкубаторе яйца Сейчас мы уже поставили его пустой Для набора температуры ну, а вот здесь у нас такие вот бегают цыплята, которым сейчас уже 7 суток от роду. Я их буду продавать, как я повторялся, по 3,5 рубля за цыпленка. Здесь они разные, здесь нету гарантии, что там какой-то там породы. Ну, хохлатые, мохнатые лапки. Человек захотел, я никого не заставляю, никого не принуждаю ни к чему. Ну, как есть, так есть. Все, начинаем показывать яйца куриные и закладывать их в инкубатор. Так, друзья, ну вот, это новая партия уже инфибационного нашего яйца. Вот здесь, Светлана, привет. Алиса вы, привет. А Дальше. Вот здесь у нас, грубо говоря, чаусы. Здесь разные породы. Если здесь мы брали упор на галашейку, да, здесь у нас уже бульдог с лосорогом. Здесь различные породы. Mm -hmm. И нам сразу же сказали, что здесь, ну, разные. Ну, что угодно можно. Да, вот это вот Хороший. здесь вот. Да. Здесь у нас Могилёв. Буква П, человек там, все отлично. И одно вот наше вот такое положу, и вот одно. Это, если вы видели, у нас была курочка маленькая такая, она бегает сейчас. Молдовская карликовая или как правильно. Поэтому мы попробуем и этого яйцо положить Вот все это яйцо, скорее всего, тоже будет на продажу. Так, солнышко, как мы что делаем? Так, мы вымывали инкубатор после прошлого раза. Для влажности главное не подбей яйки. Ни мне, ни куриные. Для того, чтобы влажность в начале инкубации была хотя бы 45-55 градусов, процентов, две ячейки запускаем. Кипяченой водой. Устанавливаем порышки. Установили автоповорот, который мы снимали, потому что первые сутки мы использовали его как брудер. То есть здесь у нас жили цыплят. День. Сутки. Все, заложили, рукой провели, ничего, никто никому не мешает. То есть нет шуруповатости. Хотел купить скотч сюда, чтобы не было ну, таких скрипов. А, когда да, решетка, по первой степу Ну, решетка, когда ходит, она создает скрип. Ну, Юлька мне не купила, а я забыл, честно. Все, устанавливаем, автоповорот. Здесь ничего сложного нету. Установили. Ну и закладываем наши яйца. Ой, господи. Ну вот таким вот образом. Ничего тут сложного нету. Все, друзья, заложили мы 63 куриных яйца. Дай бог, все будет хорошо. Вставляем это мы все в розетку. Водичка есть, температура установлена. Панели здесь вот-вот. Здесь уже они нагретые, чепненькие. А, автоповорот. Вот сейчас Она посмотрим. Начинается. Да. Угу. Потому что мы в резеточку включили. Всего. Руки трасутся. Слышите скрип? Вот за этого скрипа. Ну, вот ну, нужно контролировать, конечно, чтобы все это поворачивалось. Все, закрываем. Все, закрываем. Все, контролируем температуру, которую мы установили. Мы установили 38.00 пока в первый час. Потом я буду... Немножко, немножко Все, друзья, пускай все это залаживается Если кого будут интересовать... Замечательная цаплята. Милости просим. Всем пока. Подписывайтесь на канал, оценивайте данное видео. Делитесь с друзьями. Всем счастья, здоровья и семейного благополучия. Мирное небо обязательно. Всем пока.